Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди, на этот раз без гостя, потому что гостей ждать времени нету, Дональд очень занят, ну а я собственно когда могу тогда и пишу. В общем-то варкап 300-3, сразу кстати говоря скажу, что использую другой ABS, другие настройки и посмотрим в общем-то как как оно чупует, будем потихонечку, учитывая сжатие YouTube, будем уже потихоньку поднастраивать, как, чтобы было получше, потому что э, в этом-то в записи в самой нормально выглядит, а YouTube, как всегда, это все изговнит, и, собственно, посмотрим, как это будет. В общем-то, 303, э, 300-3, если быть точным, карта от Раста до Йена до Йена это очень старый игрок, ну и давайте в общем посмотрим, сначала у нас Стрейв карта сразу скажу, скомпилена с обами и это не очень хорошо потому что, вот допустим на этой рампе, если где-то еще есть рампы, к примеру вот Джей, да, я сейчас ловлю то есть я ловлю это топ и тут есть об на карте и это не очень хорошо, потому что можно скомпилить без обов и сделать просто об текстуру там, где нужно. В общем-то, ну вот я просто <laughs> взял и славил В o 3 у нас, естественно, без рампы. Просто поднимаемся по ступенькам. Прыгаем дальше, прыгаем, прыгаем. Здесь у нас падики. Там у нас, судя по всему, старт виднеется. Что там вот. Заходим сюда, и здесь он как бы нам сигнализирует, что нам дают плазму. Нам, собственно, ее дали 200 патронов. И по фиолетовым полосочкам поднимаемся. И здесь у нас очень-очень забавно он все это иллюстрировал. То есть это, я думаю, что это показатель качества, так сказать, карты относительно. да, Но здесь, конечно, можно было бы и перевернуть текстурки, но ничего страшного. Отобрали у нас, в общем-то, плазму. Далее у нас идет стена. И внизу оп, которую мы успешно ловим. И залетаем. Да, не залетаем. Залетаем наверх. Далее что-то у нас. Скачем, скачем. Огибаем. Здесь нам дают ракету. Одну. Всего одну. То есть мы ее можем, наверное, здесь потратить. И дают нам шафт поднимаемся опять шафт отбирает ну ракета я не знаю оставил бы ракету хотя она наверное и остается ее не отбирают давайте проверим а нет вот отбирает а ты ее нет то есть э, ракету на подъем <laughs> со ступеньками ну мне кажется вот этот кусок карты он не очень как, ну скажем бесполезен на мой взгляд Это просто ему надо было что-то сделать видимо очень хотелось ракету так Идем налево, поднимаемся здесь, по-моему с другой стороны то же самое, такие же ступеньки должны быть, а может и нет. И это финиш у нас, то есть мы поднимаемся с самого низа на самый верх, запись идет, все хорошо, я надеюсь, что ничего не лагает, что YouTube слишком не изговнил. Пикмип, если что, стоит один. И, если что, надо будет мне напомнить сменить его на три, если будет сильно слишком распадаться картинка. Потому что кубики здесь маленькие, эти кирпичики. Вот единственная косяк, в общем, с рампой, что он с особами рампа. А в остальном, ну как бы роуто не особо каких-то есть то есть можно, наверное, как-то вот то, нет, не заберешься совсем то есть поднимаемся здесь или, да, поднимаемся при хорошем раскладе можем еще здесь сделать ГБ здесь сразу патаем на оп хотя его, наверное, можно будет обогнуть Для ВК-3 вот это вот вообще кошмар. Здесь у нас ракета, но мы здесь можем заблджамп вот так завязать. Поднимаемся. С другой стороны у нас ничего нету. То есть в любом случае нам идти налево. По падикам подниматься. По рампе прыгать. Но вот это вот тоже, я не знаю, можно было бы еще что-то придумать, настроить, да, из таких... Из стрейф джампа <смех> областей, так сказать, и вот эту часть поменять Потому что она тоже кажется не, как бы немного бесполезной Ну и финиш, который по триггеру приземляться не обязательно насколько я понял Ну давайте смотреть демки Демок много опять же будем Давайте быстренько Точнее они не то что много, они длинные Поэтому давайте быстренько посмотрим Ну естественно с комментариями в плане что сделано не так из критичных ошибок потому что все мелкие ошибки в принципе вы так и, и так знаете что вы жмете прыжок долго и все такое crazy 3 минуты из краснодара crazy, заранее извинился за свою демку зашел на карту сервер тайм 40 секунд но он сказал что не было у него совсем времени поиграть но я надеюсь что прохождение чистенькое зря надеюсь так я не поставил вот кей на На отключение микрофона потому что я сегодня чихаю и я думаю что включение микрофона мне поможет ну я что могу сказать здесь что будет вроде как неплохие иногда но конечно чтобы такие в принципе простенькие три поворота проходить достаточно стабильно можно конечно пойти просто поиграть какие-то карты на плазму Опс, со второго раза получился первый раз кнопки не отжал вот, как я говорил, в U3 здесь надо скимить просто и как бы все. По сути, прямо ничего сложного, но я думаю, что при прохождении на скорость именно это треб будет требовать э определенной сноровки. Будем слушать, пока как, как я хлюпую носом. Надеюсь, с записью все хорошо. Я прям волнуюсь, что вдруг что-то не то. И напишите мне в комментариях, если я там тихо, громко, звуки дефрага тихо, громко. Напишите, либо в чате, но лучше в комментариях, потому что меня на примере скорее всего не будет. Но получилось ну карту не первый раз явно играет но тем не менее уж тихонечко как-нибудь чистенько можно пройти Ну вот это не знаю особенно букв 3 как-то не очень эта часть выглядит хорошо Пульган, минута 20. На полторы минуты перебил. Крейзи. Уже наверняка более чистая демка будет. Тихонечко забирается. Все правильно. Угу. Ну, Паш, ну что за дела? Блин, я думаю, что ты-то понимаешь, что нужно отправлять хорошие чистые демки. Ну, плазма с первого раза, это не может не радовать. Опс, с первого раза. Все хорошо у Паши с обами. С контролем в ИК 3 конечно, наверное, не так хорошо. Взять на перчаточку, все правильно для обтекаемости. Паша знает трюки, некоторые трюки Паша знает. Бриган, молодец. Ну и собственно здесь финиш, здесь уже что-либо зафейлить, я думаю, сложно. Ну посмотрим, может у Паши ЦПМ более такая дамка приемлемая ну, долго опять же прыжок жмешь, Паш ты знаешь об этом я знаю, что ты играешь по фану, но я должен тебе сказать, чтобы ты старался лучше Кузлях, минута 19 блин, такой, такие обзоры долгие, ребят Это и еще такие карты ну, кроме вот стрейковой, э, да наверное, кроме стрейковой. все карты какие-то линейные а, ну кроме двух стрейковых хотя и здесь типа тоже ни роутов ничего нету здесь просто пройди себе чистенько быстренько и все больше тут ничего нет никаких пострелок разве что в цпм там где-то пару стен э, можно будет погибать но это и все в принципе хорошие углы кузле очень хорошо продолжение В целом, я не знаю, играть-то может этот варкап было и круто, и приятно, и карты классные, и все такое, но... Вот Кузырек понимает, что надо скинуть. Да, молодец. Молодец. Немножко Рокет зафейдил, но ничего страшного. Еще я слышал, не помню от кого кто-то говорит, что... Обзоры с кем-то, где-то на стриме, по-моему, говорили. Обзоры с кем-то намного интереснее смотреть. Так, ребят, вы понимаете, что, во-первых, не с каждым человеком пойдешь обзор записывать. А, Во-вторых, все упирается во время. SkyX минута 9. Давайте параллельно буду разговаривать, потому что я критичное что-то увижу, я обязательно отмечу. Хороший стрейф, кстати, сразу могу отметить, что достаточно хороший, осознанный такой стрейф, он прекрасно знает, как, как и что ему нужно сделать, чтобы хорошо пострейфить, хорошо завернуть там и так далее. Так вот, по поводу обзоров с кем-то, я не могу тоже взять любого человека из чата и пойти записывать обзор, чтобы мы друг друга чувствовали свободно, так сказать, и могли говорить. Единственные люди на данный момент, с кем я могу записать обзор, это ВМО, Дональд и Димон. Ну, с Экстеном, если он вдруг вернется, но ну, это лучше не писать не обзор, а лучше целый стрим сделать и поболтать посидеть, потому что с Экстеном мы тоже давно не общались. Если кто-то вообще помнит Экстена, а если кто не помнит, я вам скажу, что этот канал появился в том числе благодаря экстену и вырос он в это благодаря экстену тоже хотя он на полпути ушел в личную жизнь отлично, SkyX керф минута 0.8 из Китая чуть-чуть совсем перебил <реклама> <реклама> он на полпути, конечно, ушел в личную жизнь но я, так сказать, наше дело продолжил Ну, в общем, по поводу обзоров совместно с кем-то, это тяжело, ребят. Не всегда получается. Я, конечно, тоже хочу, и мне, мне хоть не так скучно с кем-то сидеть, да. Но Дилон сейчас учится. У Донна много работы. ВМО тоже работает. Ой, как отли отличный стрейф. Почти отлично пропрыгал. Не стоит у него автоситич. А он, кстати, с ракетой пропрыгал или нет? Что-то я вроде смотрю это. Вижу, смотрю книгу, вижу фигур. Ну, неплохо, неплохо. В целом нормально. Правда, вот с шафтом можно, конечно, побыстрее гораздо пройти. комполомус минут 05. возможно на какое-то время обзоров снова не станет кстати потому что я немного уже устал и вот этот обзор я уже пишу мне не особо честно говоря хочется и возможно я для себя приму решение записывать обзоры только на реально интересные карты где есть хотя бы роуты какие-то поэтому не знаю, либо помогайте отбирать хорошие варкапы, чтобы обзоры всегда были либо ну, не знаю, не знаю, тогда либо что, очень хорошо быстро шафт пролетел Кампаломос, кстати, говорит, что он вообще ни разу не геймер, и у него как бы даже и стима не установлена. Поэтому я думаю, что его успехи в Дефраге это чуть ли не народное достояние Калининграда. Так как сидит старый дед, ну, словно говоря, дед, и играет там в косынку на работе и в Дефраг дома. То есть я, я в принципе думаю, что такие успехи для Именно для Камполомуса, для, как для человека в, в некотором возрасте. Я тоже уже старый. Камполомус еще старее немного. Я думаю, что это успех относительный. Минута 03 почти 04 о шанзи А так в основном же у нас молодежь одна играет. Вот Вовка вроде тоже старый. ВМО старый старые очень хорошо кстати пропрыгал первые падики и здесь вообще прям ну отлично прям прыгает намного увереннее чем комполус либо Кер. посмотрю за показателями шумы да у меня слышно там очень хорошо шафт пролетел прямо отлично пролетел шафт это у меня возможно соседи там шумят я не знаю но возможно на стриме ничего не слышно на ползунок микрофона это дергается когда я не говорю отлично минут 03 а минут 02 томи очень очень тесные до да, таймы вот до Acid, а дальше уже конечно с отрывом с большим ой случайно два раза нажал томми минут 0 не знаю вроде все чисто так сказать в аудио диапазоне не знаю на что может микрофон реагировать но заранее если что извиняюсь за какие-то шумы еще ничего не потечено, я еще не стригил с этим АБСом ну, точнее, не то, чтобы я поменял АБС я просто переустановил Windows и поставил другой АБС заново его настраивал, сидел сейчас поэтому, если что, ребят я дико извиняюсь за либо качество либо какие-то построенные шумы еще не, не, не достроены так сказать ну шаг не очень быстрый, хотя в целом залетел неплохо. Пропрыгал хорошо. Ну, все хорошо. Тут уже у ребят все хорошо. Посмотрим, в чем может быть разница. И Кампалома Ставич поддерживал. Молодцы, ребята. Посмотрим, в чем разница между Пакистаном, да, и каким-нибудь вот, Томи или Эсидом, да. Эсит у нас следующий, первый, кто вышел из минуты 59 секунд. Очень хорошо, быстро пропрыгал. Ну вот э, уголочек, да, пока этот никто не использует, на который можно прыгнуть и срезать немножко себе путь до этих паров хорошая тоже плазма хорошие приемлемые углы сразу на оп ну в цпм я думаю, что можно облететь каким-то образом так, ну тут вот, конечно зафкапился, шафт тоже не очень быстрый точнее, вообще не быстрый еще я забыл себе принести воды, поэтому Волстрейфом здесь можно отлично. Эсит прочухал, что там нету, что там, точнее, клип стоит на этих падах и там нельзя внутрь провалиться. Брич 55.7. Эсит молодец, то что если ты сам нашел вот этот Волстрейф, это тебе плюсик в карму от меня просто личка 57 Брич из Швейцарии брич не знаю смотрит не смотрит обзоры в любом случае я буду работать так сказать на основную аудиторию кроме тех кого я точно знаю что смотрят из англоязычных тоже очень качественный стрейф ну у брича в принципе качественно все так сразу на лоб Пришлось пешком походить, кстати, я думаю, что это относительный минус. А вот на ракете я думаю, что. Очень хороший шат, очень хорошо пролетел. На ракете я думаю, что есть смысл первые пару ступенек пешком пройти, а потом ракетой себя сразу на шат закинуть. Ну и в страйк на финише тоже, конечно, очень хорош. 5,7. Очень-очень хорошо выглядит. Дельта. 5,3 с дельтой мы вроде как зарубились на вышедшем уже на точнее, прошедшем маркапе, аркапе где был, была карта бак 73 мы с ним в икутри в онлайне зарубились но он что-то по ходу сдался и даже демку не послал я бы посмотрел на самом деле его демку а на бак 73 завтра или послезавтра кстати обзор будет там и дональд первое место интересно посмотреть ну вот как я и говорил собственно очень хороший шафт но давайте запомним да после шафта 49 давайте запомним посмотрим реально ли шафт хороший шафт может дать какой-то плюс ну и финиш собственно ну все чистенько, все хорошо, степ. 5,2 Я не знаю, тут как-то и ошибок ни у кого нету. Ну, понятно, что там Крейзи долго проходил, потому что все не с первого раза. Или, или там ступеньки не сразу пропрыгиваешь, или еще что-то. Хорошие углы. Этот молодой человек явно знает, как э, двигаться с плазмой по стенкам. Очень хороший строй. Ну да, вот с третьей ступеньки. 4906. Ой, ну, 960. Там было 4904. То есть у степа помедленнее немножко, но мне кажется медленнее, потому что он в левую сторону как-то ракеты себя оттолкнул 5.2 ну и финиш, наверное пострейфить можно по посильнее, но тем не менее перебил дельту из начального стрейфа, я думаю, потому что перв первая часть карты там ну, грубо говоря, до шафта, вообще все очень классно сделано, почти на секунду быстрее, на 700 э -э кет, кстати, поздравляю тебя степ с третьим местом большой-большой молодец 54,5 кетс второе место, йокет. Ну, естественно, хороший стрейф. Здесь, как бы не отнимешь. Все максимально качественно. Ну, уголочек тоже не использует. Но может быть он просто не по спейсингу. Здесь у Кета побыстрее явно, потому что он не врезался после плазмы. А здесь у Степа явно побыстрее. Со второй ступеньки отталкивался. Вот это, кстати, гораздо быстрее. 4912. Плюс-минус как бы одинаковые чеки на шахте. Но это надо было смотреть, наверное, не, уже не у топовых мест. 54,5 ну и первое место Иван 14,88 52,8 поздравляю тебя Иван если ты это смотришь либо тебе передадут что я тебя поздравляю у Ивана тоже явно стрейф не лишён так сказать спела. Очень сильно с плазмы вылетел на 500. Очень сильная плазма. Вообще все очень быстро. С третьей ступеньки тоже сразу на шаг. 9632, да. А там самое быстрое получается у степашки, было, у степа, если это ты степашка. 4, 604 вроде. Очень классно, очень классно, очень быстрая, классная плазма. Или у Дельты, да, или у Бричали. Ну вот, короче, у кого-то из них, честно говоря, не помню. Лан, СПМ, Упшкшн, снова, Римыч. Кто-нибудь, передайте Римычу, пожалуйста, если с ним кто-то общается, что пусть он сменит демо-нейм. находится вот здесь, Дефрак Сетап, Демос, вот, Плеер Вот это демо-нейм меняется у вас. Пожалуйста, проинформируйте Римыча, что нужно сменить. Минуту 26. И улагает, как всегда, немного римча. Демка, по-моему. Не очень получилось на рампе. это бывает, ничего страшного. за фейлил. э, Римич, Римич. Как же так? Ну ладно, хоть тут не упал. Так, плазму с первого раза должен пройти. Ну, вот здесь молодец, кстати, не торопится. Мы слил угол вонечко и поплазмил. Все хорошо. Так, падает на лоб. Не совсем получилось. тут тоже, конечно, не хватает, я думаю, опыта в контроле, но это всегда можно исправить. Так, так. ну почти. Давай, лучше. Так. Плохо. Я вот думаю, что вот эти там, впадины и нападок, они смущали многих. И пока что Степ вроде как, да, а не Ашанзи, Ашанзи, по-моему, или Степ, Ашанзи, то А Aicid, Asif, прыгал там был стрейфом он единственный, кто там прыгал в отстрейф мы в cpm, конечно, посмотрим, но в cpm так делать не было потому что можно даблджамп сделать 1.17, ну-ка, из японии но, если, безусловно, молодец приз за оригинальность, конечно, это... на приз это не тянет но, От, как бы, это, как сказал Дональд что трофей участника, мы тебе обязательно дадим так, выставил угол. Ну, не обязательно, если что... А, ну и он из Японии, он меня, наверное, не, не понимает. Но если что, ребят, не обязательно именно вот такой прям идеальный угол. Это хорошо знать, что вам такой угол нужен, но плюс-минус один-два градуса, в принципе, не очень критично, чтобы потом, если что, его выровнять в нужный вам. Так, вот, не с первого раза, и, в принципе... Все остальное неплохо. Ну еще немногие, я так понимаю, знают, как работает шафт. В этом смысле, которым он тут дается. Немного не залетел. Совсем не уверенно себя чувствует на таких видимо, платформах, Но это бывает, ничего страшного ну и финиш 11:19, молодец. Ма ну ка, if you can speak some English, please write me on comments. and uh, I just wanna know if you watching this. I can comment it for you on English, but if your English is good, because my English is bad, and I think you need to have good English knowledge understand me минута 13 Синтакс из Воронежа пока все неплохо я не знаю, ну у меня уже скончаются слова просто, кончаются мысли в целом все у всех одинаково так, так ну, не очень прямо хороший угол был. Как-то он как будто он немного вправо, да, смотрит. Хотя ему надо подниматься наверх. Но это в ЦП не критично. Выкутри бы, вы, конечно, тебе такое не простило, я думаю. Ну, наверное, да, можно как-то перепрыгнуть, имея достаточную скорость. еще если ГБ там сделать? Ну, посмотрим. Дональд вроде первое место занял. Хотя он, думаю, что не, не очень доволен своей демкой. Я стоил ему верить, потому что явно можно всегда побыстрее. паре мест там не дотянул. И это все, и все, и все это бывает. Так, с даблджампом даже один этот э, пропустил один падик. Здесь, конечно, зафейлил, что стоило тебе явно около секунды. Ну, чуть меньше, да? Ну, около секунды. Это, конечно, не позволило бы тебе перебить Крейзи, но если ты не зафейлил плазму, Тогда бы и все было нормально, Крейзи минута ноль семь. Ну, тоже неплохо прыгает. Что я могу сказать? Хорошая плазма с первого раза. Не долетел, немного не хватает. Ракету зафейлил, ну ничего страшного. Но Крейзи заранее извинился. Я такой подход уважаю, если это кого-то интересует. Что человек знает что он послал демку явно не лучшего качества в рамках своего скилла и он заранее написал он знает молодой человек знает и смотрит обзор знает, что я ругаюсь на такие демки Но Он написал извините я вот не было времени послал что успел ничего страшного в этом случае я скажу ничего страшного так узлех Первый, кто вышел из минуты, 59.2. Давай, Кузлех, Кузлех. В последний день показывает невероятный успех. На самом деле, видна более четкая чё, картина его движений, что он вообще пытается сделать. Использовал вот этот уголок как раз. Возможно, в СПМ как раз только и визабелен. Вот и три его особо не сдвижишь. Слишком высоко, по он поднимается. Как бы не потолок. Но потолок, судя по всему, там на нормальной высоте вообще все отлично почти, почти перелет. ну, то есть он нам показывает как бы, да, что я знаю, что тут можно перелететь, но делать я этого, конечно же, не буду ракета не очень эффективная ну, на ракете здесь, конечно, очень много экономится шап неплохой перелетел тоже один паддинг ну и финиш 59,2 54,8 хулиган так хулиган давай не это самое так сказать будет снова нам менять оружие или как ну. он опять меняет оружие паша напиши что с тобой Паша, если, если тебе нужна помощь, напиши, где если ты в откуда тебя забрать, Паш. Просто напиши. Зачем он меняет? Зачем он это делает? Почему это так смешно меня больше интересует? Что такое? Хова! Хова! Хорошая ракета, на самом деле нормальной скоростью все пропрыгал очень хороший шап получился но потом совсем уже совсем уж всю скорость потерял это конечно минус <coughs> зачем ты меняешь зачем зачем это происходит <coughs> все 48 паша меня повеселил я буду делать давайте так я буду делать обзоры пока паша хулиган будет от отправлять в обе физики хорошие таймы с таким, Если у него будет также меняться оружие, всегда это меня веселит. Я бы ради этого готовы делать обзоры. Давай, фаш, старайся менять чаще, чтобы я смеялся. 51,6 Skyx. Хороший отрыв, на самом деле. Давайте посмотрим. Наверное, вот тут уже начинают скипать об, пропускать, если кто-то не знает слово скипать. Хороший стрейф, очень хороший стрейф, остановился, поставил угол. Это галочка, это галочка, это плюсик. Нужно так делать всегда, не нужно пытаться выглядеть, как будто ты очень опытный игрок и играешь 10 тысяч лет, если, если это не так. Потому что в противном случае все это выглядит так, что ты просто торопишься и хочешь поскорее, а вдруг получится поставить хороший угол. Ну, на шафте явно поторопился, хотя, возможно, просто не особо знает, как он работает. Тоже один пат пропустил, немножко косякнул со скоростью, потерял там все. Ну, 51,6. Очень, очень качественно, очень качественно. Сергикус 57. Ну, здесь явно строй часть побыстрее. Но сердитус более быстро начал ползнуть Решила первую, да? А здесь еще можно сделать маленький звоп. О, на 800 вылетел. Ну, вот она, наверное, разница с на да быстрее. Давайте... А, ну это онлайн, да? Ну так, чек чистый не посмотрел. Ну ладно. В общем-то, относительно все быстрее. И здесь еще скорость почти не терял. На финише как так. Ай-яй-яй-яй-яй. 57. Вот если бы не финиш, сделал бы 49 базарю. Механик, третье место. Поздравляю тебя, 48,8. Мало кто опять же демки переслал, да? То есть такая опять... <связывая> я думаю, что люди понимают, которые вот Механик третье место занимает. Он понимает, что если будут играть нам про кипоп, пульс, там еще кто-то, а лунтик, да, то третье место он вряд ли займет на данный момент. Но это не водило просто, ну я думаю, что они понимают и понимают, что я, я просто к тому, что я хочу, чтобы вы понимали что если отправят более скилловые люди демки, то не будет у вас такого места, если вы вдруг начинаете этим местом гордиться. Тем более, что второе место находится с большим отрывом. Тем не менее, хороший шап, хороший стрейф. Правда, вот здесь всю скорость потерял. Видимо, постоянно перелетал там паник, и застоп в конце более чисто прошел. Я думаю, что если бы еще... Перед, перед ступеньками в конце не затормозил, то было бы точно 47, а то и меньше. Потому что там ты экономишь получается очень много времени. А ты еще пешком там чуть прошелся. Ну, такие косячки, мелкие, да, но зато прошел на верочку, наверняка и это тоже можно понять. 43.7 Дельта, второе место. Дельта глобально занял первое место вроде, да, на этих варкапах трехсотых очень хороший стрейф а мог бы занять дональд если бы отправил на карту сразу начинает плазмить без остановки я вот не знаю можно ли реально ли можно скиднуть этот топ потому что пока этого никто не сделал, не возможно, сделал. хороший шафт Ой-ой-ой, немножко запутался там, зафейлил по скорости, перепрыгивал через один паник, ну и 40 вот она вся разница, то есть основная разница в начальном стрейфе э, и вот на финише в этих э, в, в ступеньках, либо ты прыгаешь через одну, либо ты прыгаешь на каждый и, и все. И вот это на карте два ключевых момента, как по мне. То есть не оп не решает, если там все более-менее все ровно проходят. Да, не оп не решает, там ракета не особо решает, плазма не особо решает. Потому что там как прямые углы для поворота и скорости не особо сохранишь. Ну, в общем, давайте смотреть Дональд. Первое место. Поздравляю тебя, Дональд. 41,9. Намного перебил, на 2 секунды почти перебил. Давайте посмотрим. сохранил здесь побольше скорости на самом деле аккуратненько встал и начал плазмить. винтер, дональд, достаточно опытный э, игрок 600 с плазмы получил, очень хорошо нет, нельзя скипнуть наверно или можно, но это уже надо задрачивать. и то дональд ой, у него, ой, у него Ой-ой-ой. Ну все, ну тут понятно, в чем разница. Ну, через одну ступеньку и завернул вообще идеально. Ой-ой-ой, Дональд, такой красный! Еще на финише так встал, чётенько просто... просто красавчик. Очень классно. То есть, видите, основная, да, шафт. Получается. Даже не шафт, но как бы шафт ступеньки и старт. Все, вот это основные параметры на. Ну, такие ключевые, понятно, что, чтобы сделать хороший рекорд, надо все хорошо сделать, но это ключевые, на мой взгляд. Сам я карту не особо играл, поэтому на меня не кричите, но я видел, как ее играл в Дональд, когда она началась, когда варкапы начались эти. Ладно, давайте пойдем в браузер. Это у нас, значит, результаты этого варкапа. Забанены не пойми кто, ну и ничего страшного, ну-ка, получает минус 23. Да, потому что мог гораздо лучше, судя по всему, да, потому что ранее он занимал более высокие места. У степа, кстати, не очень понятный флаг. Брич получает минус 6, потому что обычно он где-то в топ-3, а здесь он топ-5. Ну и вот Crazy, прошу прощения, времени совсем говорит не оставалось. Ну, то есть Crazy, скорее всего, либо был занят, либо у него. и результат это вот результат либо у него просто не, не осталось на времени Две карты поиграл, на третью не хватило. В общем-то, вот у нас по топ-10. Э, Дельта побеждает. Дональд занимает, к сожалению, седьмое место, потому что он одну карту не поиграл. Поиграл бы, занял бы первое. Я бы очень хотел, чтобы Дональд заслуженно победил, потому что он взял топ-1 на первой карте топ-1 на третьей. Мог бы взять какой-нибудь, там, не топ-3. <с -2> Извините, Зева. <зима. с -2> Мог бы взять какой-нибудь топ-3 на второй карте, стрейфовой, и, я думаю, успешно бы занял топ-11 п. А так, дельта физики. я считаю, что не очень заслуженно, но, тем не менее, дельта тоже очень сильно себя показывает. Комментарии я смотреть не буду, вдруг там мат на мате. В общем-то, ладно. На этом все, ребят. Жду комментариев по поводу качества, звука, картинки, так далее, и так далее. И сам обязательно чуть-чуть посмотрю обзоры прям, и, свои, и свое мнение, так сказать, составлю. Все, ребят, всем спасибо. Всем удачи. Старайтесь лучше. Приходите на стримы, на Twitch. Кто еще не подписан на Twitch, не ходит на стримы, обязательно ходите. Там бывает весело. Бывает не весело, бывает грустно, но тем не менее. Все, всем спасибо. Старайтесь лучше. Я обязательно буду выздоравливать. И спасибо тем, кто говорил, будь здоров. Все, <св volume> всем пока.